Сергей Семенович Собянин. Сегодня в этом зале нас объединяет люди, которые собрались вместе из Москвы и со всех городов России и не только России. Их объединяет то, что они взяли в свои руки, свою судьбу и то что вы вкладываете в свое дело в свой бизнес в свою душу и таланты заслуживает огромного одобрения спасибо вам спасибо друзья